приветствую вас дорогие друзья с вами Алла Вишневецкая и сегодня мы с вами поговорим о Меркурии в весах 30 августа Меркурий вошел в этот знак и будет в нем находиться по 6 ноября и я снимаю это видео в преддверии разворота Меркурия в ретроградное движения и расскажу вам все, что вам необходимо знать об этом периоде. А также мы обсудим важные даты и аспекты, на которые вам стоит обратить внимание. Пока Меркурий находится в знаке Весы, люди очень сильно нуждаются в понимании. И это период, когда достичь успеха в коммуникации можно благодаря тому, что ты понимаешь своего собеседника, готов поддержать, выслушать. И, что самое важное, должна быть открытость к компромиссу. Во время прохождения Меркурия по знаку Венеры, а весы являются таким знаком, на первый план выходит тема личной симпатии, и наши эмоции очень сильно влияют на то, как и с кем мы общаемся. И, по сути, в этот период мы можем ощущать тягу, посещать те места, мероприятия, где мы ощущаем уважение по отношению к себе, где мы можем получить новые знакомства, интересные контакты, связи, и где царит атмосфера взаимопонимания. Наши мысли таки могут вращаться вокруг темы отношений. И для некоторых людей это повод развиваться в бизнесе, в работе. И в таком случае эта коммуникация, это взаимодействие будет весьма-весьма продуктивным. Но для кого-то это наоборот период фокуса на личной жизни. 7 сентября Меркурий начал движение по градусам петли, то есть по тем градусам, в которые он позже будет возвращаться еще раз. Поэтому обязательно проанализируйте, какие события происходили в вашей жизни в первой неделе сентября. По сути, это то, что вы будете переосмысливать. Либо если в этот период вы начинали что-то новое, то, скорее всего, в октябре вы вплотную будете заниматься этой темой и, скажем так, с головой уйдете в процесс. С 18 сентября по 5 октября будет прекрасное взаимодействие Меркурия с Юпитером. И в этот период вы можете иметь удачу, которая связана с темой обучения, с сдачей экзаменов, с изучением иностранных языков. Это очень хороший период для того, чтобы разобраться в каком-то юридическом вопросе или в вопросе, связанном с документами. В целом, нередко такой аспект дает возможность познакомиться с профессионалом своего дела. Это хорошее время для того, чтобы показать свою экспертность. А также это период, когда может очень удачно сложиться беседа с руководителем. В процессе общения с другими людьми под воздействием этого аспекта вас будут посещать интересные идеи, вы будете ощущать, как возрастают ваши здоровые амбиции, и это действительно период, когда вы можете вдохновиться какой-то темой, идеей и захотите попробовать себя в чем-то, реализовать какой-то свой замысел, но Особенно, конечно, продуктивное время до 23 числа, до 23 сентября, пока Меркурий не развернется. Потом все-таки будет влиять на наши дела то, что скорость Меркурия будет минимальной, поэтому вблизи 23 числа может возникать такой эффект торможения. Конец сентября это очень непростое время в плане коммуникации. Медленный Меркурий к тому же с 19 сентября по 3 октября будет напряженный аспект между Меркурием и Плутоном. И это будет давать как напряжение, вносить такой элемент напряжения в общение с людьми. Но зачастую этот аспект проигрывается огромным количеством задач. Например, это может быть ситуация, когда вам нужно очень большой объем материала выучить или пообщаться с большим количеством людей. В любом случае, это с одной стороны такой фокус внимания на каком-то одном виде деятельности, но с другой стороны это большое количество задач. И по Плутону это часто какие-то однотипные задачи, которые очень сильно... Изматывают. По данному аспекту в процессе общения часто возникает ощущение дискомфорта, так как либо вы начинаете давить на своего собеседника, либо же ощущаете вот этот прессинг по отношению к себе. То есть в этот период времени как раз-таки будет сложно достичь баланса в общении. По сути желание навязать свое мнение ⁇ это главный триггер любых конфликтов в этот период, если вдруг вы хотите доказать свою точку зрения другому человеку, то вспомните, что люди, в принципе, в этот период готовы доказывать свое с пеной урта Поэтому точно такое же желание отстаивать э, свою позицию будет и у вашего собеседника. К тому же помним, что в конце сентября и в начале октября Меркурий имеет минимальную скорость, поэтому все, что начинается в этот период, будет развиваться очень медленно и будет иметь такие затяжные последствия. Поэтому если вы начинаете ссору, конфликт в такой открытой форме, в этот период, то знаете, что вам придется с этой ситуацией разбираться еще долго. Поэтому однозначно это того не стоит. Старайтесь в этот период времени не взваливать на себя большое количество задач, так как аспект к Плутону часто дает желание решать все вопросы сразу, все менять и с головой уходить в какой-то процесс или в какую-то задачу. Старайтесь все-таки прислушиваться к себе и берите на себя только то, что вам по силам. Также этот период, конец сентября, начало октября, не подходит для поездок на автомобиле. Поэтому по возможности старайтесь планировать такого рода мероприятия на другое время. Для чего же подходит этот период? Для того, чтобы решать те ситуации, которые вас будто бы съедают изнутри, то, что вас мучает. По Плутону удастся решить этот вопрос раз и навсегда. Плюс медленная скорость Меркурия — это всегда благоприятный период для того, чтобы сфокусироваться на действительно важном. Поэтому если вдруг вы спланировали заниматься какими-то делами, но видите, что ваши мысли постоянно уходят в другую плоскость, в другую тему, и вас постоянно будто бы что-то отвлекает на э, совершенно иные задачи, то стоит прислушаться. Возможно, это все не просто так, и действительно вам стоит обратить на эти моменты внимание. Кстати, э, аспект между Меркурием и Плутоном обычно дает желание докопаться до сути. Поэтому период очень благоприятный для тех, кто занимается исследованиями, а также для тех, кто хочет с головой погрузиться в какую-то тему в изучение нового материала или повторение каких-то тем, которые вас интересуют давно. Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что в период с 23 по 30 сентября Меркурий будет крайне медленным. И поэтому. Важно в этот период не форсировать события и старайтесь заранее себя настроить так, чтобы не планировать большое количество встреч и задач на это время. Старайтесь больше вот действовать с умом, с чувством, тактом, расстановкой. Не форсируйте события, не… Вините себя, если вдруг что-то не успеваете. Старайтесь на этот период времени освободить пространство для того, чтобы была возможность чем-то заниматься дольше, чем обычно, или некоторые дела отложить. 27 сентября Меркурий разворачивается в ретроградное движение, и будет он двигаться по пятна по 18 ноября. И в этот период времени наш фокус внимания с внешних обстоятельств переходит на наш внутренний мир. И так как Меркурий находится в Весах, то в первую очередь нас будет интересовать тема взаимоотношений. И обращать внимание на то, какие именно отношения выходят на первый план в этот период — не всегда это прям отношения в браке или в бизнесе. Это может быть какая-то ситуация с малознакомым для вас человеком, но эта ситуация покажет вам что-то важное, она поможет вам проявить какое-то качество в себе и, соответственно, ну, скажем так, поработать над этим. Поэтому любые конфликты, которые возникают в этот период, не случайны. И обращайте на это внимание с той точки зрения, что-то может для вас дать, как вы можете улучшить себя, свое поведение в этой ситуации, как вы можете стать сильнее. В этот период многие захотят избавиться от зависимости в отношениях с другим. Важно тоже на такие моменты обращать внимание. С 8 по 10 октября будет очень важный период — это соединение Солнца, ретроградного Меркурия и Марса. Вы можете возвращаться к делам, которые не доделали ранее. То, что подлежит пересмотру, то, что нужно перезапустить, дать энергию какому-то делу, новую энергию и, соответственно, эта идея эта тема будет развиваться с новой силой и будет давать очень хороший результат с 15 по 20 октября будет гармоничный благоприятный аспект между меркурием и Венерой, но в это время меркурий очень медленный поэтому в указанный период лучше сфокусировать свое внимание на теме отношений особенно Вспоминайте то, что происходило с вами в начале сентября. Если возникали конфликтные ситуации с каким-то человеком, то будет шанс найти общий язык, помириться, услышать друг друга. И вообще, вот этот период, когда будет от Меркурия аспект к Венере, он связан с тем, что есть возможность достичь взаимопонимания в проблемных отношениях и это может быть как момент примирения, так и просто момент, когда два человека способны услышать друг друга. 18 октября Меркурий развернется в прямое движение, и это важная точка фокуса. Мы опять из своего внутреннего мира переводим взгляд на внешние обстоятельства, и поэтому конец октября будет связан с тем, что мы возвращаемся к делам, мы возобновляем нашу активность и при этом ощущаем себя уже намного опытнее и увереннее в отношениях с определенными людьми. Поэтому однозначно мы будем ощущать прогресс в каких-то делах в конце октября. С 29 октября по 3 ноября будет повторный аспект от Меркурия к Юпитеру и Плутону. Поэтому может быть повтор таких интеллектуальных нагрузок может быть большое количество общения задач рост амбиций вы можете возвращаться к тем темам которыми занимались в конце сентября месяца и возвращаться вы будете уже с новой силой и опять-таки с новым опытом благодаря хорошей скорости меркурия возрастающей скорости меркурия в этот период очень хорошо затевать что-то новое, особенно если вы долго не могли начать это дело или если вы долго собирались. Особенно это хорошее время для запуска проектов, над которыми вы начали работу в конце лета, в начале осени. Кстати, если какая-то ситуация в сентябре вышла из-под контроля, заставляла вас нервничать, то... Окончательно решить этот вопрос вы сможете в начале ноября. И, наконец, 5 ноября Меркурий перейдет уже в следующий знак, в знак Скорпион, и на этом история его пребывания в весах заканчивается. И поэтому у многих может 5 ноября и после этой даты начаться новый период в жизни. И это тоже может быть связано с отношениями. То есть это либо другие отношения, либо это новый уровень взаимодействия, новый уровень доверия. И это может касаться опять-таки как личного, так и делового взаимодействия. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Будем с вами на связи. Пока-пока!